Это здание руководства анатомического театра медицинского факультета при университете Святого Вадика. Здание как анатомический театр, а другими словами, скажем, проще, бывшая кафедрой анатомии медицинского факультета при университете, построенный в Доме еще в 1853 году, по плану архитектора Белитти. Вот теперь это памятник архитектуры, который уже более 150 лет, как служит медицине. В настоящее время в музее истории медицины, в его открытии рисовались картины. Картины посвящены выдающимся ученым, медикам в разных временах, Абу Али Ибн Сина, или, как его знают, больше в Европе официально, автор знаменитого канона. канона врачебной науки, который был основным руководством по медицине не только на Востоке, но и на Западе. До 17 века обучались по его книге. Парация, выдающийся врачи возрождения, не заболевает оста натурально. Это было ему на мысль о привитии коровьей оста И в 1796 году он привил коровью осточку Джеймсу Финсу, восьмилетнему мальчику, после чего ровно через шесть недель привел его осточку натуральную, но мальчик в результате не заболел. Не заболел, получил прививку. И, наконец, Николай Иванович Пирогов. Я думаю, Вверху основного положения. Легистан 1847 года. Ну а теперь последний нашел в Субхине, в основном проявлено. Я хочу вас предоставить все такие диагностики. Так воно тысячу роков тому писали про русскую баню. Була воно не лишь невидимым элементом гигиени, но и выполнила важливое лечение. Невероятно же в литописах часов Киевской Руси слова Строение банное и врачеве стоят в В 1648 году селенско казацкие войска под проводом Богдана Кмельницкого щельно сбили под Корсунем 20-ти шляхетскую армию. Эта битва стала сигналом до поднесения визвольной борьбы украинского народа против феодально-крикосмитского и национального гноблиния. Перед вами одна из исторических битв в цей Все дыхает відчуттям близко к Максимовичем Бодексполтавщины, основоположник научного акушерства, автор первых отечественных учебников по акушерству и по ботанике. Он был очень образованный человек и переводил на странные словари на русский язык с медицинской, в ботанической терминологией. А книга по акушерству носит доброе, трогательное название. Искусство повивания» или наука о бабичьем деле. Степан Ходовицкий тоже с Украины, с Волынчиной, основоположник педиатрии и автор первого учебника по детским болезням. Его книжечка называется «Педиатрика». Ну, здесь можно увидеть, туда этих ученых, физиатрка, химатовицкая, ботаника, максимовича Моника, его же искусство поевания. и даже один из рисуночков из искусства поевания. Ребеночек все на свет идет неправильно, ручечкой. Задача врачей помочь ему, помочь ему породиться правильно, так чтобы это было благополучно и для ребенка, и для матери. Но все верят то, что там все закончилось хорошо. Были лишь такие великие, как это высший национальный в Уссей-Схиде Европы. в 1632 году в результате взлетя Киевской Братской Таларской Штилы. об'єднана школа пошла называться Киево-Могилянской колонией, на честь своего протектора Петра Могилова. Она стала визначним посередком борьбы против национального и социального вновленного украинского народа, польскую шляхту. В 1701 году за царским указом коллегия одержала титул и права Академии и начала называть Киевскую Академией. Курс навчання тривал 12 лет. В Академии навчалась молодь усіх всех остальных. Цены этой исторической бережуть бережут память про перебывание в Академии Генея Российской науки Михаила Моносова, славетного украинского философа Григория Сковороди та інших и других видатних просветителей и ученых. Проводили занятия практические, теоретические в этом здании в присутствии студентов, для их преподаватели. Студенты и есть зрители, преподаватели тоже, кстати. Но в Западной Европе у нас носила очень строгий такой научный характер. Это кафедра анатомии, как кафедра анатомии служба здания. Например, в Западной Европе немножечко было по-другому. Там круглая площадка посреди которой, вот как в цирке у нас, посреди площадки стоял стол, на столе лежал труп, с ним и проводились эти занятия практически, но проходило все это под музыку, очень часто такое действие сопровождалось музыкой, и присутствовать могли любые, так сказать, желающие, не только студенты, преподатели, но с улицы любой из зима зашел посмотрел любой желающий, посмотрел, как проходит вот это действие немножечко по-другому. Ну, а принцип один и тоже, практическое занятие в по анатомии. Построено такое здание здесь, в Киеве было по инициативе Николая Ивановича Пирогова. Пирогов был попечатлем Киевского учебного округа. Но пока этого здания не было еще, он читал лекции в Красном корпусе Киевского университета. Студенты его очень уважали, потому что у него была такая активная жизненная позиция, передовые взгляды, вообще сильный характер, он неплохой педагог был, пирогов. И как раз вот. Вот эти все черты характера, очень не нравились, и это поведение Пирогова как-то не нравилось администрации университета. Вот отношения мне, так сказать, не сложились. И были созданы условия для ухода Пирогова в отставку. Прощаясь со студентами, на память она им дарит свой фотопортрет с надписью «Люблю и уважаю молодость, потому что помню свое». Студенты устроили торжественное собрание по поводу прощания с Пировым, но у них это собрание незаметно. Переросло в антиправительственный митинг с распространением листов, и это очень не понравилось администрации университета. У студентов просто отобрали портрет, упрятали в канцелярию Киевского учебного округа, где пролежал он долгие годы в сервисе, среди бумаг, с бумагами с вот дошел в наш и таким печальным видом. Перед вами земский лекарь в хаті украинского селянина Бедняка. Это зможе он рятовать хлопчика, который задыхается от детей. Не до дорогу каждая четвертая дитина от по Вымирали целые села, злые дни, виснажливая работа, антисанитарные умы жизни визначали долю миллионных народных масс. Краще земские лекарьи, не шкодируя сил своих, в будь час дня и ночи за первым покликом поспешали в далекие села. В фарфоровых Сваривались телющие видары, экстракты, масла, настойчивый, тающий да со вкусом и употреблением соображенные средства. Сколько долго работала над домом, заморожил подходящие, соответствующие промедки приводные губы. Но и стала и сама привидная, тревожная вода. Без яскравого света. Без тяньовых ламп и экранов электронных приладов была операционна более 100 лет назад. Краваев, Опер... поруч с ним, его учитель и наставник Микола Иванович Пирогов, филигрантный хирургический мистецтур Караваев. Она подала помощь. Это простичная маме... операция там Профессор не мав собі себе перерывно в носу поранених и шли за новими. Сестри, с спокойными обличчями, с выразом не тієї жіночої хворобливої, слізливої жалісливості, а діяльної участі, с леками, с водой и бентами, корпією, мы тушились между скривавленными шинелями и сорочками. Гидною героизму солдатів и матросів была и медицина. Уперше в первой истории тут появились, созданные за инициативой Порогова, Женочі загони медичных сестер, их героїчна работа под градом кулі снарядов, их гуманный девиз, не жаліючи себе рятувати других, стали прологом створения Товариства Червоного Христа. Сортувание поранених, которые до сих не потеряли своего значения. На первом плане, не дает помогу солдату без страш... Обозу, Слева старичок на государственной, либо Слева небольшой связки колосков, который собрал, хочет нести с собой. Но это опасно, дорожить теряемым заключением на 5-7 лет. Одинокие фигуры людей, ходящих в небесаю. Судьба от неизвестна, был из-за указов запрещения ухода из села, выезда за пределы Украины. А неподалеку церковь, у которой сбиты кресты, сброшены колокола. Перед церковью образовалось кладбище. Над всей этой э, трагедией возвышается страдающая фигура Христа. Он как трагедию показал полюбий. Бы. Но это не последняя трагическая страница, которая была в нашей истории. 28 серпе начинается новый школьник. Район Болосиево, в обороне прикрывают нехитрый кривай в пивдене и пивденно в исходный у нас 160 тысяч кинян споруживают оборону укрепления, 35 тысяч воеваются в народного общества. Героичная оборона Киева почти на 3 місяці затримує ворожий нас. экспозицию, но все поместилось прекрасно. Было 14 институтов. А на сегодняшний день их аж 40. Поэтому впереди большая работа по сбору материалов, по внедрению в экспозицию. Естественно, это будет вот отдельный зал. Отдельный зал, это значит строители, это художники, это ремонт и так далее, это средства. Вот, надо их собирать. А материалы мы уже собираем потихонечку.